Добрый вечер! В эфире программа «Кто хочет стать коррупционером?» И сегодня с нами играет самый честный человек в Кыргызской республике Нурлан Анарбаев. Нурлан, добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы действительно хотите стать коррупционером? Да, понимаете, это моя мечта с детства. Вот. Я специально приехал на вашу программу. Ну, в таком случае у вас достаточно шансов для того, чтобы заморать свои руки и совесть. Приступим! Первый вопрос. Водительские права – это варианты ответов? Три месяца учебы в автошколе, две недели практики с инструктором, ящик дешевого коньяка и последний ответ — 8000 сомов. Да, это очень сложный вопрос. Ну, ладно, вы сами скажите, вы больше по натуре пешеход или водитель? Понимаете, у меня со зрением не очень, близорукость. Автошколу не ходил, ну и знаки вообще не знаю. <соединяющие> Вы, наверное, водитель маршрутки. <с Palm Tai> да, совершенно верно. Да. Ну, по вам видно. Итак, ваш ответ. <с parliament> так, ну, значит... Ну, я хочу напомнить вам, что у вас есть три подсказки. Так. So, 50 на 50, помощь народа и звонок Кельдебекову. Ну, Кельдибеку мы позвоним попозже. Mm -hmm. а, ну, народ, что, ждал столько лет и подождет. И... Mm -hmm. а, а что такое 50 на 50? Mm -hmm. Это когда я вам как бы подсказываю, а потом выигрыш мы с вами делим 50 на 50. Откат, так сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Тогда 50 на 50. Компьютер, я прошу убрать два неверных ответа. Итак, Нурлан, остались два правильных ответа. А и Д. Дом. Данчан. Дама. А, Б, Б, Г, Т, И, К. Значит, ну я считаю, что вариант А это 100% неправильный ответ, поэтому вариант Д. Ну что ж, ответ принят. Я вас поздравляю, правильный ответ Д. Водительские права это 8000 сомов. Вы уже начинаете чувствовать, что это такая коррупция. Ну, в таком случае переходим ко второму вопросу. Итак. Я уже начинаю полнеть, понимаете. Да. Вид благодарности налоговой за свободное ведение сверхприбыльного бизнеса. Угу. Вариант А. Откат. Угу. И все. все. Один вариант, что ли? Один вариант, и все. <свят> Знаете, в такой ситуации. У вас действительно только один вариант. Нет, почему? Вариант а. Есть вариант Б. Шавкат. А это еще кто такой? Он у меня родственник, в налоговой работает, Он так все решает. Ну, тогда можно добавить. Итак, вариант А. Откат. Вариант Б. Шавкат. Вариант а. Знаете, я считаю, что правильный, правильный ответ на этот вопрос будет вариант А и Б. Потому что через шавката там-то легче-то получится. Родственник же, да? Родственник же. Ну что ж, я принимаю ваши ответы. И это? Это правильный ответ. Я вас поздравляю, вы правильно ответили уже на два вопроса. Так. Мы переходим к третьему вопросу. Слушайте финальный вопрос, он как раз-таки определит сейчас, сможете ли вы стать коррупционером. Все, давайте. Чтобы ваше подпольное казино стало чиститься как оздоровительно-развлекательный комплекс, нужно... Так. Варианты ответов вскопать грядку, танцевать в присядку, яйца в смятку. И последний вариант Д. дать взятку. Так, так, так. А у нас вот подсказка «Помощь народа». У нас еще осталось две подсказки. Это «Помощь народа» и последний «Звонок Кельдебекову». А, «Помощь народа» что это «Помощь народа» — это когда народ выходит на митинги, пикетирует, дороги перекрывает. А, не-не-не. Там же им собирать, платить, поить, кормить. Давайте тогда «Звонок Кельдебекову». Ну, давайте позвоним Кельдебекову. Давайте. Ну звоните. Нет, что? Вы же должны позвонить. А как вы собирались звонить? У нас вот. нет номера. А у вас нет номера? У нас нет его номера. У меня тоже нет номера. Ну что же вы от нас требуете в таком случае? Что издеваетесь что ли? У нас откуда его номер? Такое дело на свете, чудак. Итак. Анарбаев, уже время нашей программы вышло, время нашей игры вышло, и вы не смогли стать коррупционером. Блин, да вы офигели, как там вообще выиграть вашу игру, как стать реально коррупционером, а? Вариант Д, правильный ответ, вариант Д. Дать взятку? Подсказываю. Блин. Ну что ж, друзья. Время нашей программы вышло, и я уверен, что среди наших телезрителей тоже есть желающие стать участниками нашей программы. Если вы считаете, что вы более удачливый и более смышленный, то вы можете обязательно принять участие в нашей программе «Кто хочет стать коррупционером». Обращайтесь нам в студию, и мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего доброго! Ну кому дать взятку? Я хочу выиграть в этой игре, пожалуйста! Ты знаешь, что эта ночь для тебя. Она должна быть полной веселья и удовольствия. Натуральные компоненты, любимый вкус и чарующая свежесть живого преобразят твою ночь и подарят тебе всю полноту ощущений. Живое. Окунись в поток веселья.